они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка. Все было кончено. Все началось в Ланце в 2010 году, когда ко мне подошел Велибошон и сказал, в следующем туре ты выйдешь стартом в стартовом составе. У нас тогда дела совсем шли отвратительно. Море моря игры проигрывали и грозил вылет с высшего дивизиона. Матчей проводил все больше и больше. Гол Кану и великолепная игра с Монако не заставила себя ждать интерес со стороны многих ведущих клубов. Во Франции ПСЖ и Леон делали все чтобы мой переход состоялся встречались с президентом клуба а тренера услышал что английский клуб проявил интерес что один шотландец приедет скоро поговорить со мной но вечером мне позвонил сам зидан я не мог поверить что это действительно он и не знал что ответить я очень вежливо сказал ему что сейчас занят так как готовлюсь к своим экзаменам попросил его перезвонить мне позже когда он положил трубку, я все еще не мог поверить, что говорил с Зиданом и побежал рассказывать об этом своему старшему брату. Он сказал, что я сумасшедший, если так говорил Зизу. Дальше больше. Переход в Мадрид и первая встреча с Мауриньо, который дал мне понять, что сразу мне вряд ли предоставится шанс. Но Жозе верит в меня. Или даже больше, в меня верит Зидан, который всячески начал опекать меня по приезду в Мадрид. Потом я узнал о 10 миллионах, которые заплатили за меня. Многие СМИ не понимали, почему такая большая сумма и за что. Ведь в деле меня так и не могли увидеть. Но уже в матче второго тура я вышел, отыграл весь матч. В Следующим смог забить Валия Но слишком пока сильны конкуренты у меня. Капитан Рамос. Один из лучших защитников мира. И Пипе. Монстр который может завести команду, и которого боятся сами нападающие. Отыграл я в своем первом сезоне 15 матчей, и меня начали сватать по арендам в Испанию и интерес со стороны ПСЖ. Многие журналисты и близкие советовали уходить. Но Муриньо подошел ко мне и сказал, «Я в тебя верю, и ты нужен мне будешь в следующем году». В этом году из-за травмы Пипе и дисквалификации Рамоса, Варан получил свой шанс. И не с кем-нибудь, а с самой Барсой. Провел действительно качественную игру и смог забить гол. В ответной встрече просто на шестеренке разобрали каталонцев. А гол Рафы успокоил игру. За счет уверенности он спокойно выходил и играл в ответственных встречах. Чтение игры и на удивление длинные ноги позволяли ему просчитывать момент и прервать тонкие задумки в соперник. матче Лиги Чемпионов Манчестером – Именно его перехваты помогли молниеносно переходить в контратаку Реалу. А его скоростные качества дают возможность останавливать любого нападающего. Даже Лео Месси не смог от него убежать в матче чемпионата Испании. Он съел его и не подавился. Что не так просто сделать. Тем более после забитого гола. Перспективы Варана выглядели беспросветными. Еще месяц назад. А теперь уже все говорят, что он будущее Реала из клуба первого дивизиона Франции до футболиста Мадридского Реала и национальной сборной всего за три года. Мгновенный прогресс, за которым он шел. Талант Варана сейчас виден всем, но еще год назад все сомневались в квалификации Зидана, который его переманил в Мадрид. А теперь он звезда? Нет, говорить еще рано, как и опускать руки при сделанной работе. Варану еще предстоит много работать, а мы пожелаем ему удачи как в сборной Франции, так и в мадридском Реале в основном составе. Смотрите футбол, любите футбол.